Всем привет дорогие друзья, у нас сегодня в обзоре три новых аирдропа, два телеграм бота и новый кошелек. В первом у нас раздают 20 тысяч монет, получат участник которые попадут в список. Это большие шансы, я попадал в списки даже не приглашая рефералов, были такие раздачи без реферальных программ на 5 тысяч участников, на 3 тысячи участников, поэтому Стоит участвовать, не пропускайте раздача Здесь 20-10 тысяч человек. А греча помнится, были у них и баунти, и дропы года два назад. Видимо про них забыли и решили о себе напомнить, раздав по 5 долларов в своих токенах. Стартуем бота, проходим капчу, жмем кантины Подписываемся на 2 Telegram, твиттер. Плюс лайк и ретвит обычный, закрепленного поста или верхнего. По-моему у них закрепа нет. Дальше подписываемся на партнерский Telegram, Twitter и делаем ретвит поста о дропе, тоже обычный. В боте жмем Submit Details, Don, указываем ссылку на ваш Twitter. следующие кнопки Don, Yes, вводим адрес кошелька Binance Smart Chain, ну, то есть от Metamask. Здесь будет ваша реферальная ссылка. Можете приглашать друзей. Второй аэрдроп. Жмем Join Airdrop. Подписываемся на два Telegram, Twitter. Плюс лайк и ретвит закрепа со своим комментарием вверху и внизу. Что это значит? Покажу, кто недавно к нам присоединился. Подписываемся. Закрепленный пост. Ставим лайк, like. здесь выбираем код твит. Вводим свой комментарий, соответственно, на английском языке. Нажимаем Enter, чтобы начать со следующей строки. И указываем теги трех друзей. Я обычно копирую этот комментарий полностью с тегами. Нажимаю твит и еще добавляю комментарий внизу. То есть получается вверху и внизу добавил комментарии. Где брать теги трех друзей? Ваши подписчики. Выбираем любого. Копируем и вставляем в комментарий. Возвращаемся теперь к боту. Подписываемся на медиум, Еще поставил лайк публикации. Дальше подписки на партнерские Telegram, Twitter. Плюс ретвит поста о По-моему, второй или третий по счету. Нажимаем в боте кнопку регистрации. Здесь капча. То есть пишут камера. Ищем фотку. И нажимаем соответствующую, Указываем адрес почты. Адрес эфир кошелька ой, не эфир шерка, BIP20 короче, Binance Smart Chain от MetaMask вводим ссылку на Twitter ссылку на ваш ретвит из группы Twitter здесь выполнили задание медиум, нажимаем I have joined теперь вводим ссылку на ваш медиум два раза I have.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 Всем пока.